Здравствуйте! Здравствуйте, дорогие друзья! Мы с вами продолжаем двигаться по пути марафона, раскрывающего суть вещей напрямую. Сегодня попробуем почувствовать совершенную связь с такой стихией, как вода. Все мы знаем об этом нам так сказали что каждый человек состоит из клеток воды более 75 процентов внутри нашего биофизического тела это вода приблизительно такой же процент Находится этой стихии во Вселенной, в нашей маленькой Вселенной планеты Земля. Именно эта стихия, которая меняет свою форму, переходя из разных состояний и никогда не исчезая, является связующим звеном между отдельными элементами, соединяющим разрозненное в целое, растворяющим, питающим, дающим мягкость, где-то легкость, дающим жизнь. И сегодня я приглашаю вас прямо сейчас закрыть глаза и почувствовать незримую связь с этой стихией, осознав себя каплей в большом океане вечности. Внутри нас множество каналов. В наших сосудах течет кровь. Это реки нашей планеты, потоки. Лимфа, жидкости. Они перетекают с легкостью, без препятствий, не спрашивая у нас разрешения на то, чтобы быть собой и реализовывать свою естественную функцию очищения, растворения, освобождения. Смягчение. Почувствуйте. Почувствуйте себя волной, водой, каплей. Ощутите, насколько чисто ваше русло. Или же, может быть, оно загрязнено. Давно ли вы уделяли этому внимание, заботились ли вы о чистоте своего сознания, своих мыслей, которые тоже вода, своих жидкостей и всей обслуживающей их системы? Сегодня. Я приглашаю вас посмотреть совсем по-другому на это благо, когда вы пойдете умываться и очередной раз откроете кран, из которого льется потоком, утекая в никуда, чистая вода, посмотрите на нее глазами удивления, восхищения и даже восторга. Какое же это великое благо иметь возможность прикасаться к комфортным и естественным условиям, ни за что не борясь, не добывая. Сколько людей и их труда стоит за тем, чтобы у вас, в вашем пространстве, в вашей жизни, была чистая вода, всегда. Почувствуйте, увидите всю эту цепочку труда. Вспомните свое состояние блаженства. Радости, счастья, когда вы находились у моря, у реки, у озера, у любого водоема, естественного, живого. Подышите, подышите этим моментом. Ваши слова ⁇ это тоже вода. Это поток. Они льются. Они меняют структуру. Это жидкость. И она может быть чистой, а может быть мутной. Стихия воды связана с нашими словами. И если наши жидкости... Закислены. У нас кислое настроение и колючие слова. Поэтому с сегодняшнего дня я призываю вас позаботиться о своей водной среде. Наведите порядок в своих сосудах, почках, лимфе, Запланируйте процедуры, которые позволят вашему физическому телу почувствовать чистоту, свободу и благодарность вам за эту заботу. Мы все хотим ощущать себя так, как чувствуем у моря, у океана у хорошей красивой реки. Изнутри, изнутри. Благодарю тебя, поток, чистый, чистый поток воды. Щупайте капли. Умыйтесь сегодня с особенным, глубинным, благоговейным состоянием. Вода – это то, что не сжимается в кулаки никогда. Ее невозможно остановить, ей невозможно запретить быть, она просто изменит свою форму. Потому что это живая жизнь. Она была, есть и будет. Вода символизирует время и бесконечность бытия. Подружитесь со своей водной средой. Сегодня.